Следующие СМИ получили рейтинг 12. Может не подходить для зрителей младше 12 лет. Yes yes yes yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, This is Public Television. Yes! <laughs> кто ты, черт возьми. Them, Большое дело, чертов Ви. Я красный найт. By, как насчет того, чтобы убраться с чертовой территории моей матери? Погоде. У меня есть идея. Поскольку мы оба страшные логотипы вместе, как насчет компромисса? Хорошо, ты красный нает. Вам лучше уйти отсюда, потому что теперь это моя территория. Кто ты, черт возьми? Кто я? Ну, я Симитерс. Я был здесь первым, Симитер. Убирайся к черту отсюда. Нет, ты уйди, а. Нет, ты уйди, Ты действительно хочешь драться, да. У вас есть один, так что вперед. Честное предупреждение, я сильнее тебя. Вы на... Yes, yes, admit, admit, yes, yes! yes, yes, yes. It straight, it's off to a stroke, night, my son, my food, I am This has been an Ella Carlton production.